хочу снять сегодня жучка как он заработал Тасманов хочу снять как они заработали сиреневые молодые о молодая сизая, уже идет вверх но начнет скоро. Ох, морозец какой! Ручок суперский будет. Но... Вчера его соковыжимайка угнал, думал не придет, пришел. О, вот она. Молодец. Это османы молодые. Ну хорошо. Пришел домой, поел и начал снова пролезть. Где-то отсиделся. Но ну, космонавт, спускайся. По низу не ходит, только садится, а так все время вверху. И последний сядет, и вот он потом начинает снижаться. Как увидит Сапсана, так сразу вперед, в точку опять. 可惜。 Как они все разыгрываются вот эти КЗ. Как начинают чистить, так все в отрыв и вверху по отдельности. Вот Из-за этого их и жрет. Никто уже его не может удержать. как хвост держит все мне нравится в нем как шарик вороны закаркали тетеря идет давай садись складывай крылышки Перед игрой он начинает тянуть и раскрывать хвост. Аж от шатуха до уха. Вот так он должен играть голубь. По моим понятиям. Вымотался весь уже, давай. Садись. Если тетеря подойдет, ты уже никуда не убежишь от него. здесь дорогой Во. лопати уже.